Вот смотрите, обычно между людьми есть правило трех. Это правило звучит так. Один и другой, вот смотрите, один занял, это проблемы другого человека. Допустим, а теперь смотрите, как это выглядит. У человека есть проблемы, он хочет их решить. И это его проблема, и он их решать должен самостоятельно. И вы говорите, я тебе помогу. Если вы этому человеку помогаете, то часть этих проблем становится и вашими проблемами. Поэтому, когда успешный человек захочет кому-то дать в долг, всегда помните, отдавая в долг, вы еще и отдаете часть своего успеха. Поэтому и берете на свои плечи часть чьих-то проблем. Это такая особенность. Я это знаю.